Еще одна удивительная мантра, которая меняет судьбу человека. В случае, если человек запутался, у него не получается ничего в жизни делать, нет хорошей семьи, нет материального благополучия, мантра, которая позволяет человеку настроить новую судьбу и сделать так, чтобы в этой судьбе было только материальное благополучие, здоровье, бесконечное проявление фортуны, счастья, успеха во всех делах умна мопагвате сарва Умному поговор ты, сарва свараяш виам патей намах. Умному поговор ты, сарва свараяш виам патей Умному поголота сарва свараешь, один патеинама. Ом намо пагавате сарва свараяш вием патей намах. Он наму поговорте, сарва свараяш, виам патей намах. Он наму поговорте, Умному поговорить сарва сварьяш, ям патей намах. Умному поговорить сарва сварьяш, ям патей намах. Умному поговорить сарва сварьяш, ям патей намах.